Крутишься весь день, как белка в колесе, а результат не радует. Куда податься? Это шанс. Надо использовать. Изучить подробно и применить. Очень нужны классные клиенты. Академия интернет-профессии номер один плохому не научит. Покорим Facebook и Instagram вместе. Присоединяйтесь по ссылке.